Команда первого дивизиона провели матчи 23-го тура первенства России по футболу. КАМАЗу удалось спасти игру за 7 минут до окончания основного времени матча. Че это? Здесь сюжет? И че теперь? Может, вы скажете, что я попрощался и все? Ты она фредушка уже готова, да? Она не здесь, кстати. По-бобо,